Мы с вами продолжаем наше изыскание. И следующая наша тема – это ограничение доступа на уровне записей. Что же такое ограничение доступа на уровне записей? Если во всех предыдущих случаях мы пользователю давали или не давали возможность использовать определенный функционал или обрабатывать определенные данные, например, определенный документ, то в случае ограничения доступа на уровне записей, мало того, что все предыдущие возможности сохраняются, но мы еще можем предоставить дополнительный фильтр. Мы еще можем наложить дополнительный фильтр. Например, пользователю предоставлены права на проведение документа «Чек». С помощью ограничения доступа на уровне записей мы можем ему предоставить права на проведение документов «Чек», только по определенному магазину. Магазин это будет тот самый фильтр. В то самое время документы по другим магазинам он вообще даже не увидит и может и не догадываться об их наличии. То есть в системе могут быть параллельно, может вестись учет по нескольким магазинам, но права настроены таким образом, что конечный пользователь видит только те документы, которые ему необходимы, а других он может даже ничего не знать, не догадываться. Для него система обеспечивает полную иллюзию того, что они не существуют. Вот в этом суть ограничения доступа на уровне записей. И как видно из рисунка, мы можем настраивать ограничения доступа на уровне записей для конкретного профиля групп доступа, либо для конкретной группы пользователей. И как система поведет себя, как это технически реализовано, мы сейчас рассмотрим. Давайте от слов к делу.